Привет, ребят! Сегодня вот копеечку катаем, она настраивалась три года назад, но не было клапана буста Сейчас мы его установил, владелец точнее установил, мы правильно его перепиновали на нужное место Туда, куда надо был соответственно ну, как обычно к адсорберу подключено адсорбер это у нас 5 пин а управление пустом это 17 -й. ну и вот сейчас ездим по дороге у бывшего завода Nissan который теперь будет заводом Lada и настраиваем дьюти клапана управления ну вроде как бы настроили все нормально да здесь по конфигу я уже даже не помню что у тебя тут D 05 16G какие-то валы там среднего посева ну, все, наверное. Ну, как коробка гидрак, э, задний мост э, Volvo да, 240-я, да, да. чтобы все это держало, и э, заварка, соответственно. Ну, давай попробуем, народу покажем. ограничили немножко, чтобы не передувать. А на второй еще попробуем. Да. Пойдет. 1,35. 1,35, там 1,25, 1,4. Ну, где-то 1,4 у нас там получается, чтобы не перекидывать и дофига давление чтобы не было. И... Не заходить за отсечку по давлению, чтобы не отсекало. Ну, которая именно, отсечка не по оборотам, а по пусту как таковому. Не да, знаю, могу пятака дать, если хотите. Да, не знаю, смотри сам. Ну, можем домой поехать. Да, поехали потихоньку. Да. Последний разочек проверим. Да. нормально. Да. Она, в общем-то, для того, чтобы пятаки крутить и для дрифта сделал. Кстати, походу начал сечь. Что-то. Выхлоп? Да. А, он сюда так подводил, а? Вот, да. Не, Я не его... воняет, а сечет Я его сам переваривал, поэтому все возможно. Да. И теперь тут гонять стало, кстати, удобно. Раньше, когда Nissan работал, дофига грузовиков стояло, как бы, ну, мешали они, ну, которые на погрузку автомобилей. Ну, теперь я думаю, тут всякие Жигули будут делать и тоже на этом Также. Ланенько. Не забываем ходить под видео. Там ссылочки на группу у меня ТрайфКонтакт. Ну, соответственно, жмем колокольчики, подписываемся и смотрим другие видосы. Всем пока это Один самый лучший настройщик. Обращайтесь к нему, однозначно рекомендую. Всем пока, удачи. Пока-пока.